А спонсор этого видеоролика мы паблик ВКонтакте. Ссылочка где? В описании. Знакомьтесь, это Боб. Эй! Ой, чуть не забыл, замри. <звук> Посмотри, Боб, ты стал еще красивее. <звук> Итак, чуваки и чувихи, Супермен, в реальной жизни. Сегодня мы попробуем сделать из Баба настоящего супермена, используя нынешние технологии. Я бы на твоем месте так сильно не радовался, так как сегодняшний эксперимент настолько опасен, что кровь у тебя пойдет не только из носа, но еще из жопы. Ow. Не опускай голову боб, зато после эксперимента ты станешь самым сильным и богатым человеком в мире, так как будешь работать грузчиком. Давайте для начала посмотрим, что общего между Суперменом и Бобом. Что ж, Боб, у тебя есть все, что есть у Супермена, кроме суперспособностей. Они то нам и понадобятся, но не все. Мы обойдемся парочкой. А именно лазерное зрение, сверхчеловеческая сила и, конечно же, умение летать. Ой, чуть не забыл. У Супермена еще хорошо развитая мускулатура. Ничего нет у тебя счастью, сделать из тебя, качка, не составит проблем. Тебе нужно всего лишь регулярно ходить в спортзал, 5 дней в неделю, на протяжении 5 лет. Но делать этого ты конечно не будешь, так как ты у нас ленивая, жопа. Но у нас есть и другой выход. Сентол, Боб, ты знаешь что это? Ок, сейчас расскажу, Сентол. Это такой химический раствор применяемые для увеличения объема мышц и придания им идеальной формы. Другими словами, если часто колоть эту хрень в какой-либо участок мышц на теле, то эта мышца постепенно будет увеличиваться в размерах, но при этом силы у Боба не прибавится. Боб будет таким же слабым, да и синтола. Правда, он будет чуточку слабее, так как из-за синтола руки у Боба будут немного тяжелыми. И в конце процесса... Боб будет выглядеть примерно как эти красавцы. <звы> Боб, видимо, ты уже не хочешь проверить на себе. Синтл, хорошо, тогда не будем. Прости, Боб, ты мне потом еще. Спасибо скажешь. Ну или сидишь. Двоечку да тебе. <звы> Боб, эй боб, как ты себя чувствуешь? Вот Боб, я нашел тебе костюм Супермена. Это мой подарок Джарахов на Новый год. Но я дарю его тебе, так как мы с тобой, братаны. Боб, надень его. Позволь помочь. Хорошо, Боб. Теперь надо придумать, как заставить тебя полететь. Как мы знаем, Супермен может летать без всяких приспособлений. Но нам такой метод не подходит, потому что мы живем в реальном мире. Два слова. Джетвинг. Джетвинг. Это такой летательный аппарат, с помощью которого человек может летать как гусь. <связь> Ну что, Боб, ты готов? Эй! Тогда, погнали! Я начинаю обратный отсчет. 5. 4. <звы> пока Боб наслаждается полетом, мы подумаем, как сделать Бобу лазерные глаза. К сожалению, ученые пока не смогли создать годный лазер. Так что нам придется обойтись обычными лазерами за 3 бакса из Алиэкспресс.